Без знания прошлого очень сложно двигаться вперед. И именно поэтому наша рубрика История лазертага возвращается. Вы готовы узнать историю еще одного интересного лазертаг оборудования? Если да, тогда Go! Lazettag! Сегодня мне хотелось бы рассказать вам про весьма любопытное оборудование, которое называется Dark Light. История этой системы началась в октябре 1992 года. Основал компанию Джимми Хайкра, который загорелся созданием своей системы после посещения одного из центров Laser Quest. Первая арена была открыта в городе Линкольн в Великобритании и называлась The Enigma Zone. Уже к концу 1992 года были открыты площадки в Антверпене и Амстердаме. Компания очень динамично развивалась и в начале 1993 -го года уже представила вторую версию оборудования, в которой был улучшен радиоканал и появилась возможность демонстрировать результаты игры в реальном времени. К 1997 году, когда компания представила третью версию оборудования, Рэндал Брикс открыл первую арену на оборудовании Darklight в США. На сегодняшний день это оборудование, хоть и не очень сильно распространено во всем мире, однако занимает достаточно важный и интересный сегмент рынка Лазертага. На сегодняшний день компания Darklight производит уже седьмую версию своего оборудования, постоянно совершенствуя технологии, но не отходит от базовых принципов, заложенных основателем на самом старте своей истории. Darklight одним из первых стали использовать в своем оборудовании дисплей на бластере, позволяющий смотреть на своей жизни, броню и другие показатели. Также в третьей версии оборудования появились сменные аккумуляторы для упрощения эксплуатации оборудования. Но в современных версиях эти опции заменили на индукционные зарядки, которые расположены в вешалках жилета. Всего на жилете 6 датчиков поражения, которые в самой компании Darklight называют BLOP. Сам жилет сделан из кожи и пластика. Думаю, вы уже заметили, что оборудование Darklight визуально отличается от любой другой системы. В первую очередь это происходит из-за бластера. Просто посмотрите на эти замечательные пузырчики. К сказать, в последних версиях форма бластера совершенно другая, но тоже весьма и весьма оригинальна. Производитель очень просто решил вопрос техники безопасности. Для того, чтобы стрелять, нужно держать бластер двумя руками, так как на бластере есть и спусковой крючок, и кнопка для второй руки. В современном оборудовании Darklight есть масса игровых режимов, от классических до сценарных игр присутствуют и интерактивные устройства арены, которые могут выполнять различные функции. Например, заряжать игроков, становиться миной или быть базой для каждой команды. Система работает по классической схеме. Передача выстрелов осуществляется с помощью ИК-излучателей, а связь между устройствами и системой — посредством радиоканала. Мне, к сожалению, на этом оборудовании играть пока не доводилось. Но я несколько раз наблюдал за тестовыми играми, как ребята играли, тестировали это оборудование. И что хотелось бы сказать. Во-первых, из-за большого размера бластера существует ряд хитростей, которые можно применять, играя в лазертак в этом оборудовании. Например, закрывать датчики на жилете с помощью бластера. То есть я видел, как игроки совершали какие-то вот такие странные действия, перекручивая бластер и закрывая там часть датчиков на жилете. Конечно, Визуально это очень необычно, очень интересно. И, в общем-то, это выглядит очень безопасно, потому что нет острых углов, все такое гладенькое. Даже если какое-то будет касание одного игрока другим из гладких скошенных углов, наверное, к травме это не приведет, ну, за исключением, наверное, вот этого места на ручке. Оно как-то странно здесь выделяется. Также весь бластер проклеен резиночкой по э, периметру, что тоже способствует безопасности. Датчик поражения на бластере есть, жалко, конечно, что нет с этой стороны нигде зон поражения, но, как заявляет производитель, опять же, сам не пробовал, не знаю, 360 градусов зона поражения, ну, как не 360, наверное, половина зона поражения этого датчика. Очень удобно расположен дисплей по-правильному, то есть, когда мы держим бластер перед собой, дисплей оказывается у нас точно перед глазами, собственно, это правильное расположение дисплея на оборудовании. Простое элегантное решение с кнопкой, но, конечно, м -м, непонятно, почему до сих пор, даже в седьмой версии, это не седьмая, это, по-моему, шестая. Нет какого-то, не знаю, емкостного датчика второй руки, теплового датчика второй руки, а все еще есть кнопка. А, ну, видимо, так хочется производителю. По поводу жилетки. Жилетка странная, она составная, состоит из нескольких частей. Есть пластиковые части, есть кожаные части. И вот здесь, наверное, кроется самый большой минус. Из-за того, что вот эти вот части, они не единая жилетка, существует вот такая вот проблема мне вот я пока мы снимали этот ролик казалось бы очень недолго и в общем то мы не играем мне достаточно сильно жилетка вот здесь вот натерла шею боковые застежки удобные и здесь сделана не стропа а резинка мы в своем оборудовании тоже думали сделать так но решили просто перезаложить стропы потому что любая резинка со временем изнашивается этот жилет по сути никогда в эксплуатации не был нам он достался как музейный экспонат но я думаю что в процессе эксплуатации вот эти вот резинки очень сильно изнашиваются ну и, собственно, бластер с жилетом соединен посредством такого э, провода. Он тоже на резинке и, в принципе, для длинных рук может вытягиваться. Но при этом не дает бластеру упасть и вот есть блёп-блёп-блёп. А как ваше мнение по поводу этого оборудования? Пишите, пожалуйста, его в комментариях. Поставили бы вы себе на арену такое оборудование, если бы у вас была такая возможность? Хотели бы вы в него поиграть? Может быть, кто-то играл и напишет свои впечатления? а также пишите о какой системе рассказать в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Go Лейзи The Dark Light Stealth Phaser. A culmination of over 25 years of leading design and development for the laser tag industry. This phaser covers all of the most important aspects of interactivity, comfort, safety and indestructibility.